ОКТ ангиографии позволяет буквально по слоям рассмотреть кровеносные сосуды, которые питают сетчатку, и четко определить локализацию и масштаб проблемы. При этом само обследование занимает минимум времени. И единственный момент, в отличие от ангиографии с контрастом, здесь мы не сможем увидеть протечку сосуда. Томограф делает послойные снимки всех структур глаза, в том числе сетчатки, зрительного нерва и сосудов. Ну, давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. В норме сетчатка имеет углубление, выемку в макуле, а у вас она выпуклая. Мы видим отек и такие мелкие новообразованные сосуды. Из-за этого появляются искажения и сильно снижается зрение. Если ничего не делать, это может привести к потере зрения, к необратимой потере зрения. После этого исследования у врача есть вся необходимая информация, чтобы назначить лечение. Если у пациента диагностирована сухая форма макулодистрофии, то обычно специализированного лечения не назначают. Сухая форма может быть у человека десятки лет, никак не влияя на зрительную функцию. При этом крайне важно раз в полгода посещать офтальмолога, чтобы следить за состоянием макулы. Что лично вы можете сделать, чтобы контролировать заболевание? Во-первых, поддерживать умеренную физическую активность. Она улучшает кровообращение и сохраняет здоровье сосудов во всем теле и глазах в том числе. Зарядка три раза в неделю по 30 минут снижает риск развития макулодистрофии на 70%. Во-вторых, нужно регулярно выполнять самостоятельную проверку зрения с помощью сетки Амслера. О ней мы говорили ранее. И в-третьих, Развитие макулодистрофии помогает предотвратить особой диету. Ученые из университета тавцы выяснили, что продукты с низким гликемическим индексом помогают сохранить здоровье сетчатки. Такие продукты не вызывают резких скачков сахара, что, в свою очередь, позитивно влияет на состояние сосудов, питающих макул. Если же пациенту диагностирована влажная форма макулодистрофии, то здесь без лечения не обойтись. Задача терапии ⁇ остановить появление новых отложений в макуле и восстановить ее нормальное питание. Обычно для этого используют инъекции. Инъекции производятся прямо в глаз. Почему не в вену? Дело в том, что глаз защищен от остальных органов гемотактомическим барьером, который не пропускает внутри глаза многие вещества. В том числе медикаменты. Подобные барьеры есть еще у мозга, плаценты и мужских яичек. Поэтому, если есть необходимость в том, чтобы лекарство попало прямо в глаз, то вводить его нужно непосредственно в стекловидное тело. Оно, как губка, впитывает лекарство и хранит его до трех месяцев, дозированно направляя туда, где оно необходимо. Инъекцию делают в операционной, в стерильных условиях. Подготовка занимает чуть менее часа. В глаз закапывают дезинфицирующие обезболивающие капли и ставят расширитель, чтобы пациент не моргал во время операции. Вот отлично. И смотрим просто прямо перед собой. Обрабатываем глазик стерильными антисептическими каплями, делаем разметочку, отмеряем нужное расстояние, вот, края роговицы. И смотрим вверх. Почувствуете легкий укол. Процедура длится пару секунд. Она неприятная, но безболезненная. Пациент может почувствовать лишь небольшое давление на глаз. Основа препарата – вещество, препятствующее росту новых сосудов, из-за которых прогрессирует макулодистрофия.